Хей-йоу! Hey, Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Йоба Гейм и с вами, как всегда, ваш Сантьяго, и сегодня я продолжаю прохождение игры под названием Resident Evil Village. И это, по-моему, финальный выпуск, поэтому обязательно заваривай для себя крепчайший чаек, приготавливай для себя пару вкусных плюха. Мы начинаем. Итак, мы сохранились, и это вот тот самый алтарь, да, на котором мы собирали куски розы Здесь проходим по коридору, который ведет нас игра, здесь куча всяких веток И мне кажется, это будет эпохальнейшая битва с Мириндой Миранда, Миранда, с Мирандой Миринду мы пьем, а Миранда нас э, тревожит, да? Получается, что? Вот мы движемся к самому густому э, скоплению этих веток так, поставим на быстрый доступ вот этот вот э, быстрый доступ наверх. Револьвер у нас на быстрый доступ э, вот сюда поставим. Револьвера, по-моему, у нас нет. А, нет, смотри, 7 патронов есть. Револьвера. Я могу бежать, и это уже хорошо. Я бегу. Зомбаков, мне неинтересно с ними сражаться, драться. Патроны тратить мы не будем. Это надо идти, да. Изучить. Все, мы пролазим сквозь эти корни. Или нет, или что ты это? Мэри, да. Моя прекрасная дочь. Иди ко мне. Какая? Ева, это ты. О, я так по тебе скучала. Я теряю силы! Роза! Миранда! Интересно, у тебя необычное тело? Отдай мне Розу, слышишь? Ничего, я убью тебя правильно. Вперед, давай! Хорош, давайте, пацаны, поддерживайте. Пусти! Это не Роза, это же Ева, нет? Я Что ты делаешь? На этот миг всю жизнь. А ты хочешь все вот так разрушить? Выстрелите ей еще раз в голову. Я свое заберу. Я исполню свою мечту. Нет! Роза! Моя! На накорне подняла, на корнях подняла розу вверх. О, какая. Вот она ты настоящая, да? Свою роль ты мое и пробудил цели. Розу не Уверяю, Хватит стихи чесать. Нас Давай драться! Теперь ты можешь Ой, а вот теперь надо <плево> Не, подожди, вы что-то, пере... вы, по-моему, перепутали По-моему, вы перепутали Я здесь явно не должен был пострадать Так, карты, да, да да Ага, проходим сквозь эти дебри снова Повторюсь, снова проходим надо... Что, надо патронами нашпиговать или что? Ой, пропустить прекрасная... Пропусти, пропусти. Ты А на что у меня еще есть? А, два револьвер. Счастье. Ой, а что Теперь это такое? Ты такое. Это ты не что это такое? Что это было? Ну Теперь вот револьвери, пушка, это знаешь, вот... Все? Она высохла, Почему умерла? Она превратилась О, в паучищего. Что Роза моя, дочь, а не твоя. До меня О, да, так, дайте ка Да. Ты... Же да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. О, во-во-во-во. Патроны закончились, черт. Где она? Куда она полетела, блин? Что это за сгустки? Да как ее убить, да блин? О, вовремя прикрылся. Где? Давай! Давай! Перезаряжаемся. Рано или поздно, все мы. хорошо да сколько Пощути можно Ту -ту -ту -ту -ту. подожди бог блин да нет не хочу О, нормально блин я придумал чё ты видал это я сам додумался что все серое посерело все это я, я, не, я не понял подожди повтори а ты, Уин, можешь смело верить мне Чёртоз а два. Я Где верну она? свою дом. Срасти Хорошо. Лечением. Она я меня ослепила, а я ее как родить. бы получается обыграл. Понял? О, опять, опять, блин. Все Где она? А Деревья для меня растут? Я типа за ними могу прятаться, но не делаю этого, да? Любое обличье ты можешь принять. Спасибо тебе за инфу. Где, где, где, где, где? Беру. Где она, где она? Ой, вот ты, блин, а я не заметил. Я думал, это дерево до сих пор растет. Именно в этот момент я решил убрать э, блок. Ой-ой-ой-ой, да что ты делаешь? Куда ты? А, подожди. А, ну ясно. Обыграла меня, да, получается. <плёк> <плёк> Нет. Где патрон для дровика, блин? Херас-два, да? Да! Одинок, сколько шестово. ты будешь расти все этононая проблема Миран, ведь не способна никого любить я уже мансую да. как могу не могу блин патроны заканчиваются Рыжу, еще тебе, да ты заткнешься а -а -а. так я блокнул удар а -а -а. о хорошо хорошо! Ой. Куда, блин так патроны заполняем короче и ориентируемся на ее шляпу Я о хорошо ой-ой-ой о -ой -ой. нормич все, это вот этот вот это эта тактика, это как это как как какую это блин? Что ты будешь делать, да? Настал твой час! Закрой свой рот! Ебой! А у меня нету больше хилок, да? Схватило меня? Это так должно быть или не должно быть? Не, должно быть, не должно быть. Накидывай. О, бич. Ховани говна моего, поклюй моих... Да нет. Извините. Мою плесень пожуй, девушка. Смотри. Стреляй. Стреляй.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 Хорошо, как же. Понятно, Сири не, не смогла сообразить. Уф, ух, это было сложно, да? Роза. Поднекокста. Тихо. тихо, тихо. Роза, все хорошо. Все хорошо. Вот так, вот, дорогие друзья, мы справились с нашей задачей, мы победили Меринду, Миранду, а и себя в том числе. Прикинь прикол. Прикинь прикол. Итан! Итан! Ну же, Итан. Давай, Итан, очнись. О, нет. Крис. Итан, ты вышел. Все кончено. Похоже, все кончено и для меня. Итак, надо идти. Это что такое? Что за мразище? А, это сердце. Все вспомнил, короче. Он сейчас должен нажать на вот этот спусковой крючок, да, то есть на кнопку, и взорвется его бомба. Смотри на меня. Нам нужно убраться прежде, чем взорвать. Чёрт. Тебя ждет Мия. Она жива, слышишь? Жива. Мия? Мурашки пошли. Я люблю тебя. Прости. Береги розу, Крис. Эй, эй, эй. эй. Сам ей скажешь. Ну же, идем, Мы уже близко. Не бросай ее. Пусть растет сильный. Что к тебе? Итан, ты хороший-то. Очень... Мне очень жалеет это, Очень. Очень жаль, Плитона. Мы с ним плечо к плечу шли, две части этой игры. Так, он, он пожертвовал собой. Ну и что, блин, поделать-то? Камшмар. Все, что остается сделать только нажать эту кнопку и они вместе взорвутся и не выжил бы по-любому при любом раскладе <Слышит> ты уверен, что там роза это, это время не хватило куда ты жмешь Это время не хватило чтобы роза убежала с этим мальчиком-то или хватило ну блин Роза. вверх вверх поднимай нас Где Итан? Быстрее! Сейчас будет взрыв! Нет! Нельзя лететь без моего мужа! Ми, сядь и пристегнись. Сначала ты скажешь мне, где Итан! Он бы нас не бросил, я знаю. Скажи, что случилось! Где... Что это? Сказал же тебе сядь. Нет. Где Итан? Где Итан? Итан взорвался. все это... Нету Что больше, ты блин. Сделал? Он мертв. <звук> Прости. Он остался и спас всех нас. Я не смог. Альфа. Взгляни на это. БиоСА прислали не солдат. Это биооружие. Да они с ума сошли. Жду приказа. Подбери наших бойцов и курс на европейский штаб БиСА. Там бомбишка будет, блин, жестко. То есть они как бы тоже, да, получается для а военных действий взращивают этих драмоедов. Что? Мне интересно, что же будет с девочкой с этой. Либо это Роза, либо это уже Ева. Я не понимаю. Интересно. Ну, кстати, хороший, дан Все, мы прошли. Я, блин, вот на такого вот тяжелой ноте, да? Как бы здесь осталась предпосылочка к тому, что будет дальше? Вот та самая история, сказка. Крутая, я надеюсь, авторских прав нет на, этом... а, на этой песне. Вот. Давай-ка давай немножко ну, чё -то, чё -то, ну, послушаем. Все-таки ну, хотелось бы, чтобы ничего такого не было. Ну, как бы погромче, наверное, даже немножко сделаем микрофончик, да? А, потому что, ну, как бы, очень хороший трек. И хотелось бы посмотреть всю эту заставочку, но а при этом не хотелось бы нарушать авторские права на Ютарии. Потому что желтые монеты ну, светит, не, не сулят, ничем хорошим. В общем-то, я под огромным впечатлением от двух частей этой игры. То есть, мне казалось, что первая часть этой игры, она дарюет мне какие-то новые эмоции, впечатления и все в таком духе. Херня. Но это две разные игры, в двух разных как бы жанрах, я бы сказал. То есть, там закрытая локация дом и очень много скримеров. Здесь же больше сюжет. Невероятно фантастический сюжет, который, блин, меня покорил просто нахер, напрочь, просто нахер выпилил мое сознание из тела. Это невероятно крутая игра, ребят. Всем тем, кто не прошел ее, я рекомендую прохождение, потому что, ну, это невозможно не пройти ее, она очень крутая. Вот эта вот сказка еще в конце, только бы, только бы не наложили за, ну, авторские права на эту мелодию, вот, мне хотелось бы. Так, в целом, это. Ну, я, я, мне ни разу не было душно, когда я играл в эту игру. Все быстренько там. Может быть, когда-нибудь я одушил, да? За, по, по, посредством того, что чутка подустал от каких-то там прохождений, когда сидел по несколько часов подряд, играя в эту игру. Но так-то, вот так вот, в целом, как она закончилась, это ты шо? За Итана переживал, за всех переживал, вот это вот вся... Мне интересно, вот эта сказка, она чем-то закончится, или это все придется вырезать просто и попрощаться, поблагодарить всех за просмотр нашего ролика. Вот, это важно, интересно. Мне интересно вообще, почему... Э Компания... Я сейчас буду сидеть, читать всякое вот там вот это вот непотребство по поводу того, как компания решила переработать вообще игру. Переиграть ее. Потому что, ну, это реально нереально. То есть это не но Я бы, э, ну, никогда не подумал, что Резидент может стать поистине превосходной игрой, в которую я захочу сыграть. А она стала. Она стала. Теперь ты нам должна. И она заперла девочку в зеркать. Родители искали дочь целый день и, наконец, нашли. Охваченный гневом, папа бросился на ведьму, а мама нежным касанием развеяла злые чары. Но ведьма была сильна, и папа крикнул «Спасай нашу дочь!». Мама с дочкой побежала прочь, а лес охватил пожар. Пепелище и поныне напоминает о жертве, которую принес отец. И до сих пор всем детям... Кто слишком долго смотрит на выжженную пустошь, снятся кошмары. Как они пошли собирать ягоды и заблудились в лесу. О мой бог! Это была финальная история. Да ты шо? Да ты шо? Нет, ну это кайф. Кайф, кайф. Какой же кайф играть в такие игры. Это вообще... Нет, вообще что-то тут, что-то еще. Велаги. Вилаги Садов, Шадовс. Ой, это она? Как думаешь, мальчик сможет коснуться Луны? Коснуться Луны нельзя, она далеко. А вдруг у него есть ракета? Э, ну, тогда коснуться можно, но ему будет там холодно. Ну ты и глупышка, <зв�> <свеч> думаю. Днем рождения. О, это слишком мило. Прости, слишком мило не для того, чтобы целую быть тут. У меня скоро куча тестов. Ну, ты все знаешь. Скоро усатые стримы превратятся в сопливые и... Ну что вот потом стоит делать с каналом? Извини, мне пора. Люблю тебя. Вот эта вот достойная концовка, это реально достойный конец. Нашел я. Отдали дань уважения да, отцу. Ну да, Только... сегодня. Кайф. <клышки> Нужно решить проблему. Тебя ждут, Эвелина. Не смей меня так называть, понял? О, эй, эй, я пошутил, Роза. Я могу показать тебе такое, что даже Крис ни разу не видел. Отбой. Все под контролем. также. <свист> Роза, соберись. Возьми себя в руки. Может, у нее раздвоение личности сейчас из вот этой всей истории с Знаешь, ты? Ты в него. <свист> Я знаю. А как все начиналось-то, а? Просто ехали на поиски жены. О, как, как, как грустно прощаться с такой крутой игрой, блин. Может, что а теперь поиграть нахрен? Они едут, там какой-то бродяга, получается. У них на пути. Бачишь? Интересно, к чему бы это? Так, ну что, снова титры какие-нибудь, или что? The Father's. История отца завершилась. История отца завершилась. Это невероятно. что, теперь, теперь нажатие вдали. Так, время 8 часов. За 8 часов мы прошли. Хороший отец, отличный отец. Добавлен уровень сложности жуткая деревня. Доступен новый уровень сложности. Начните новую игру, чтобы выбрать его. В нее бонуса доступен новый материал. В меню бонусов магазин бонусов наброски фигурки испытания. Зарабатывайте очки результатов ОР ОП ОР проходя испытание за меню испытаний, обменивайте ОП на различные товары в магазине бонусных материалов, новый режим игры, оружие, наброска, фигурки много а другое. Добавлены новые видеоролики, разделе видеороликов в меню бонуса, добавлены видеоролики, жуткое деревне полное версия создание жуткой деревни, дизайн уровней, создание... Понял. Получено это оружие магазин магазине бонусов, это за прохождение игры в СХ. Испытание завершено. Завершили несколько испытаний, обменивать очки результатов уже на различные товары, магазины, бонусы материалов из меню бонусы. Испорченный пир. Что это такое? Выкуси временные меры. А, отличный отец. Окей. Перезаписать как данные завершенной игры. Загрузить эти данные. Вы сможете... Нет. Вы... Нет. Вот это, конечно, прикол, ребят. Да, все. Всем огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья. Мы сделали это, сделали это. Вместе с вами мы прошли эту игру невероятно крутую. Мои описания для этой игры Моих описаний для этой игры не хватает. Ну что ж, а ты обязательно ставь лайк и пиши в комментарии, что думаешь по поводу наших прохождения. А ты был Сьёба. Гейм. Пока. In her my heart, stays the fire.